Ну, тут действительно, из серии нарочно не придумаешь. Прислал мне подписчик один пост из паблика подслушанного в Челябинске». Как там дела у нас в Челябинске у людей? «Как сохранить свою семью, разбив чужую?» Это ж надо такое выдумать. Собственная история. 7 лет в браке муж не может иметь детей. Живем в трехкомнатной квартире с его мамой. Прекрасная <рекрасная> семья. <рекрасная> не подружки мы с ней, но и не ругаемся сильно. Ну так, периодически, раз в недельку, наверное, мозг друг другу выносим. В последнее время с мужем начали друг к другу холодно относиться, потому что он хочет детей. Вот не может иметь детей, но при этом хочет. А у меня сердце ни к одному не ёкнуло. На фоне этого, ну, видимо, выбирали там где-то приемных детей, хотели взять. На фоне этого начали даже спать отдельно и не разговаривали. На юбилей к моей сестре в город детства я поехала одна. Одна поехала, там случайно встретила первую любовь, ну так случайно вообще просто взяла и встретила, так к сестре поехала и где-то случайно мимо пробегала первая любовь, то есть не в Тиндер она не заходила, ни в остальные там сайты всяческие, просто вот случилось, да. семь лет в браке была, не случалось, а вот тут случилось. А мужа значит она не любила, а что с ним жила тогда семь лет? Непонятно. В общем, было ужасно стыдно это осознавать. Но ну, еще бы, конечно же, это очень стыдно. Ведь мужа люблю. <свят> Пардон, блин, вот я не пойму этих женщин. Она первую любовь встретила и еще говорит, я же мужа люблю. Это же надо. Милый, прости, нагулялась, я хочу тебя обратно. А сама не понимаю, как это произошло. <свят> Мужу и свекрови сказала всю правду сразу. Где, когда и с кем. Муж только улыбнулся, настоящий мужчина, правда, типа хоть успокоюсь немного, а свекровь промолчала, затаила что-то там. Спустя некоторое время я узнала, что беременна, сразу двумя детишками, ситуация в семье улучшилась. Светокровь всем рассказывает, что будет бабушкой, а муж стал ласковый. Это же какой кукалдизм у нас творится. Никто о пьяной измене не вспоминает. Так она еще и пьяная. Вот случайно пьяная была, к сестре в другой город поехала, случайно встретила э, свою первую, как она говорит, любовь, и случайно так забеременела. Да? И вот, ну, все рады, все прекрасно. Рожай! Дети цветы жизни. И тут как гром среди ясного неба биологически. Папаша К слову, у него семья, двое деток Не могу без тебя Всю жизнь тебя любил развожу, Развожусь Не могу так больше Где ты был все эти семь лет да? Еще и жена его позвонила Просила его не уводить а мне его пишет, и даром не надо. Я вообще не планировала ни ту ночь, ни вообще ни, ни с ним не пересекаться больше. То есть она поехала в другой город к сестре, случайно встретила э, свою первую любовь в своей жизни и больше решила с, с этой любовью никогда не пересекаться. Двух деток забеременела и сбежала. Влюбилась и тут же разлюбила. Вот, вот так вот. Да? Сердце красавицы, склонно к изменеям. Э, свекровь на нервной почве. Пала в больницу. Он же богат а она то есть ну я говорит к нему уйдет а я уже бабушка двое не должна бы быть Ну, собственно ну идет да ну и будешь бабушкой двойня другого мужика там еще двое деток ну как бы вообще будет счастье да? муж тоже печальный но в виду не подает ё-моё вот двое чужих детей, да, и нормально. Ну, ладно, понятно, не может своих иметь, какой ужас, какой кошмар, решил, значит, чужих воспитать. То ему, видимо, пофигу, откуда они возьмутся, там, из детдома, может, этот, от египетского какого-нибудь а аниматора или турецкого, какая разница, да, главное, это ж дети, это ж цветы жизни». Ну, в общем, печалился муж. Я уже им все объясняла и блокировала, и посылала. Никак не отстанут. Я уже и понимаю, почему он хочет уйти из той нормальной семьи. А, ненормальной семьи. А чего у него ненормальная семья, там жена, любящая, двое детей, просила не уводить. И я там не при делах, но вот то, что он мне не нужен, никто не верит. Ой, блин Тут комментаторы пишут Готовый сценарий для сериала на канале Русский Романс Сценаристы сериальчиков уже всплакнули Новая Санта-Барбара, видимо Ну и наши подтянулись Ведь мужа люблю Сама не понимаю, как это произошло Ну не любишь ты его, Шаланда А муж у тебя императорский олень Живите втроем Вот да, будет у вас шведская, русская, образцово-кукологическая семья в назидание всем. Как, собственно, делать не надо. Лайк этому видео и ссылочка, собственно, на этот пост, чтобы там вы вежливо только что-нибудь прокомментировали, находится в описании.